Праздник всех уже поставил Праздник наш проказник И сейчас друзьями Будем праздновать неделю Зашлась пора, наверное, всех друзей своих поздравить Это же прекрасно, когда друзья соседи, значит не напрасно Их всех сейчас я встретил, значит и пора нам сейчас поднять свои бокалы сейчас понять свои бокалы